руки христа это руки любви чистые нежные руки ты посмотри эти руки травы знаки связанья и муки ты посмотри и сезания, и муки. Может быть, ты из немогу дручьё совесть тебя обличает. стан дорогая душа, это Он. Руки к тебе. Христа, извлекают ирзва, ставят на камень спасения. О, это жизнь, а не только слова. Это любовь и прощение. О, это жизнь, а не только слова. Любовь и прощения, и посмотри, хорошо посмотри, не отверни, сравнодушно. Руки креста, это руки любви, друг мой сова. И Христа ⁇ это руки любви, друг мой, Самат.